Привет! Сегодня хочу вам показать, как я буду бороться с таким вредителем неприятым, как черная тля, который оседлал молодые побеги моей хидеры. А как мы будем сегодня поступать? Стоит знать, что тля черная бывает, бывает разная тля, и она очень активно нападает как на домашние растения, так же и на растения, которые находятся в саду, в огороде. Существует много способов борьбы с ними, потому что ну, это, скажем так, бич. Адля высас... высасывает соки побегов, подавляет ростовые точки, усиливает растения и приносит березные заболевания. Разные способы борьбы. Такие, как механические, например, в саду можно снять эту тлю, там, например, напором воды, либо вот как-то очистить руками. Кто-то даже срезает эти побеги, если они очень, ну, в очень, уже запущенном состоянии. Биологические, например, приглашают, грубо говоря, стимулируют наличие в саду птиц, делают комфортные условия для того, чтобы птицы появлялись, например, там божьи коровки активно помогают бороться с этим э, технологические способы, когда высаживают разные растения, такие как лаванды, чеснок, э, календула. Если химические средства, если, э, допустим, площадь сада огромная и поражения такие уже созданы серьезные колонии этих личинок. Одна особь за жизнь до 100 личинок создает, и они откладывают свои яйца в земле. Активно в садоводстве используются инсектициды. Это разные препараты, которые направлены на борьбу с этими вредителями. Бывают кишечные, которые действуют на пищеварительную систему. Бывают системного действия, когда они делают так, что сок, который потребляют эти насекомые, становится ядовитым, само растение становится ядовитым и со временем тля отмирает. Это достаточно действенное, но если речь идет про квартиру, там жилой балкон, то нужно сначала попытаться использовать все возможные средства народные. А потом уже гулять химическим. Собственно, сегодня я и буду этим заниматься. Я буду ручным способом собирать этих насекомых, а после я обработаю э, растения настойкой э, чеснока. В общем, ребята, я поняла, что в моем случае собирать ватной палочкой это мега долго, и я решила применить вот такую микроскопетку. Так что, может быть, для мой способ тоже подойдет. Я вот так вот, собственно. Э, Вытираю побеги растения. Сначала как бы, крупными мысками снимаю их, а потом, конечно, буду уже внимательно собирать э, те, которые не сняли сразу. Вот, Конечно, надо стараться, чтобы они не падали вниз, потому что, кто знает, э, как, насколько, ну, все знают, что они весьма живучи. Они стараются жить. Еще на днях вот эта вот вся ветвь, она у меня прям шевелилась, кишила. Смотрю, они сейчас все в каком-то другом состоянии, такое чувство, что перерождаются или, или, может быть, умерли. Но я не сомневаюсь, что они отложили свои яйца, поэтому будет крайне важно все равно обрабатывать. Все равно обрабатывать сейчас я, конечно же, могу сказать точно, что абсолютно всех до единого собрать не получилось. На это нужна такая, это должна быть ювелирная работа, на это нужно время. Ну и вообще-то, наверное, такая утопия. Теперь мы будем народными способами, настоим чеснока, пытаться их выгнать финально окончательно. Я буду так вот, ой, какой аромат, как это, чесночный соус. Я буду стараться... Каждый день в течение недели, 7 дней подряд обрыскивать их. А, Причем я не буду делать это только на побегах, я буду делать это везде, потому что я видела, как а, некоторые особи, вот как, мир, как это, ну, так, наверное, не сильно заметно будет. В общем, тут одна по стволу бежит, быстрее отложить яйца в грунт, но мы сделаем все, чтобы не позволить ей это сделать. Друзья, расскажите, как вы боретесь с тлей, с черной тлей? Насколько эффективно, если у вас есть опыт использования настойки чеснока, то как вы ее готовите? Если у вас какой-то сухой.